Поляне просто нету так такового центра, то есть есть улочки и вдоль улочек есть коммерция, но нету вот такого места сусовочного, центрального, где прям вот будет пик активности всей происходить, а здесь это реально сделать. Но как потрясающе, а, это все выглядит. Господа, всем привет, вы вновь на канале Рипей Курортная недвижимость и сегодня мы находимся на Поляне. Сегодня мы с нашей супер эстетичной особой будем смотреть дома здесь с вот такими потрясающими видами на горы. И здесь у нас их будет представлено три. Но ну, еще до начала просмотра видео я крайне вам всем рекомендую подписаться на канал, потому что здесь вы найдете много полезной информации. Мы выгружаем очень много интересных предложений, очень много интересных вещей, делимся опытом, как можно провести ту или иную сделку. Поэтому сразу можете поставить лайк авансом, но ну и потом написать комментарий. Я знаю, что недвижимость очень многих из вас будоражит и не оставляет в покое поэтому господа лайк подписка и комментарий на сегодняшний день вообще сама по себе красная поляна является очень интересным инвестиционно привлекательным местом потому что в нее вкладывают сейчас огромные деньги в развитие и делают здесь еще одну горнолыжку то есть здесь их и так четыре строят пятую. И если строят пятую, значит спрос на это есть. И вообще, в принципе, поляна, она как бы находится в Сочи, но совсем по контингенту отличается от Сочи и Адлера, потому что здесь люди живут, но ну, они какие-то совершенно другие. Они более спокойные, уверенные в себе, они не ругаются. Ну, просто на чили, на расслабоне, и самое главное, что комьюнити здесь достаточно богато. Люди, которые любят горы, люди, которые любят заряжаться, веганы, йоги, любители вот походов по горам. и Поляна это как маленькая альпийская деревня, только сделана в России. Ее большой особенностью является, что ее полностью причесали к Олимпиаде. Вообще, на самом деле отстроили заново к Олимпиаде и здесь сделали ребята одинаковые заборы. Тем самым создался единый вид самого поселка. Пойдемте смотреть дом. И вы, наверное, хотели увидеть сейчас какую-то красивую прилизанную картинку, но она здесь чуть-чуть другая. И Проблема в том, что люди немножечко не ценят то, что построили другие. И мы находим сейчас на домах, которые продаются. Их, безусловно, нужно достраивать, но кто-то вот здесь постарался и сделал вот так. То есть здесь нужно будет переделать заново фасады, где-то поменять стекла, потому что кто-то повел себя не очень красиво. Итак, у нас есть три дома на земле в 20 соток. Каждый дом по 762 квадратных метров. Была идея их поделить на апартаменты, даже есть как бы планировка как, ну и соответственно использовать как бизнес. В целом дома такие, что можно их и использовать под жизнь, купить в отдельности каждый, ну либо сразу три сделать такой свой мини-отель. Мы понимаем прекрасно, да, что картинка сейчас немножечко непродажная. Но мы ничего не можем сделать для того, чтобы она стала более продажной, кроме как рассказать вам, что это то всего можно сделать. Потому что мы находимся сейчас в самом центре Красной Поляны. Именно здесь находятся кафе, рестораны, бары и так далее. Мы находимся на второй улице защитников Кавказа. Вся движух как раз-таки и происходит здесь. И вот такие дома... Мы здесь будем смотреть. Давайте сразу так. просто вам расскажем, сколько это все стоит, а потом мы с вами пойдем это все дело посмотрим. Один дом 762 квадратных метров, второй дом 763 квадратных метров, а третий дом чуть меньше, 721. За все три дома нужно заплатить 500 миллионов, но каждый это можно купить отдельно. 222 тысячи за квадратный метр получается, да, стоимость Средняя цена вообще квадратного метра на поляне 400 тысяч. Здесь 200. Да, причем э, при покупке сразу ну, полного объекта, то есть трех домов, можно хорошо торговать. На самом деле, даже если вы захотите купить один дом, поторговаться можно. Ладно, мы сейчас поговорили про экономическую составляющую, вообще как вам фасад. То есть очень много зданий на горке город построено именно так же. Выглядит очень симпатично, но вот, к сожалению, придется перекрасить фасад здесь, благо только нижнюю часть, потому что вандалы не добрались до верхней части. Немножко перекрасить ворота. Здесь ворота. Ну и, в принципе, просто покрасить заново, возможно. Ну или нижнюю часть только здесь. И вот там еще поменять окно. Виды какие, вообще просто пушка. Но зачем было гадить чужое имущество? Для чего? Что в голове у человека, когда он приходит а, на чужой участок и начинает здесь просто вандалить. Я прекрасно понимаю сейчас, что творится в вашей голове. Вы говорите 100%. 70 миллионов за один дом и как бы что почему он не готов и так далее но просто на самой поляне дома стоят сильно дороже а мы находимся в ее центре и то есть по меркам сочи по меркам Поляны это очень крутая цена и как бы сам дом по себе вообще неплохой это поймет только ценитель поляны поймет вообще сколько стоит сейчас построить дом на поляне сколько стоит земля вот в этих местах как тяжело ее найти для многих это действительно будет интересная история потому что реально можно забрать все с скопом переделать сделать здесь гостиницу потому что именно под это здесь и изначально запроектирован потому что вот есть проходная часть и вот мы просто сейчас на примере этого дома посмотрим как это все выглядит 700 квадратных метров то есть здесь у нас вот такая часть я так понимаю он сделан как дюплекс правильно то есть это гараж роль ставнями здесь там еще вниз какая-то часть идет Давай. да такой как типа погреб или может быть здесь можно хранить какие-то лыжи или еще что-нибудь вот так это все выглядит Блин, к сожалению не показывает у нас тут фонарик да. здесь примерно квадратов около 100 с чем-то и это по сути просто какие-то погреба, места, где похоронить лыжи или еще что-то в этом духе. Кинотеатр. Да, кстати. Сауны, кинотеатр, согласен, абсолютно. Выходим на первый этаж. Парковочное место и зона, где можно пожить. Кухня, гости. Да, пойдемте на второй. Вот так выглядит второй этаж. Здесь, по сути, можно спокойно сделать. Только в этой части большую спальню плюс кабинет. Либо туда вот ванную поставить. И вот такая зона второго этажа здесь. Как минимум две комнаты здесь точно делаются. Есть еще третий этаж. К сожалению, мы здесь не можем выйти. Но даже тут вот это, видишь, разбили. И здесь вот такой вот выход на террасу. мансардные окна то есть конкретно вот этот этаж примерно квадратов в районе 130 даже больше и это только половина дома потому что там есть еще точно такая же половина но виды просто пушка при этом дом то сухой то есть как бы его сейчас не пытались разрушить ни одной лужи вообще нет хотя на улице дождь идет но мы как бы на поляне сейчас а здесь достаточно много осадков ни одного потека, ни одного пятнышка вообще ничего нет. Перекрытия какие добротные, вот смотрите. Колонны массивные такие. Очень много бетона здесь. Очень надежно все построено. Ну и потолки, конечно, просто огромные. Особенно вот в этих вот зонах. Здесь примерно под 4 метра. На самом деле, да, согласитесь, здесь спокойно можно сделать просто гостиничные номера. Раз, два, три, четыре вообще без всяких проблем причем вот вы стоите в каком-нибудь люксе даже все это будет одна территория одна гостиница здесь можно в принципе много расположить можно даже бассейн поставить есть позволяет территория дома очень красивые по своей архитектуре на самом деле сейчас очень много застройщиков в сочи выкупают вот такого подобного рода объекты реконструируют их делят на помещения на отдельные на апартаменты и продают это все отдельными апартаментами и здесь, кстати, есть особенность, то есть, например, вы можете купить либо все, все три дома, да, вот мы заходили с вами, там два стояло, либо, например, отдельно вот этот, только этот, потому что к нему есть отдельный заезд, вы его покупаете, например, на двойную свою семью, либо можете здесь сами сделать свой отдельный бутик-отель, в конкретно одном. Снизу можно сделать два номера плюс ресепшн, сверху три, но ну, еще где-то два на третьем этаже. это у нас получается порядка восьми номеров только с одной стороны, и еще восемь можно сделать с другой. Ну а вообще так-то, конечно, хорошее, именно вот просто делишь он пополам, одну часть даешь, вторую часть даешь. Но как потрясающе, а в это все выглядит. Если, грубо говоря, будет покупатель, то вы готовы это все за свои деньги сделать фасад новый, ну не новый, а именно убрать вот эти вот надписи, вставить новые окна. И так далее. Да, конечно. Да, А если, например, человек придет и попросит скидку, вообще, насколько вероятно, что он скажет, ну я хочу вот, например, это все сделать, там, давайте торговаться, вы готовы? Ну, конечно готовы. -то. Вы слышали важную для вас информацию, что как минимум, если вы вдруг захотите его покупать, то вам, во-первых, это все исправят, но если вы не хотите, чтобы исправляли это за деньги собственников, то пожалуйста можно поторговаться но место действительно потрясающее то есть я вот настаиваю чтобы вы закрыли глаза сейчас на эти надписи и посмотрели просто на архитектуру самого дома на виды которые с него открываются на его качество постройки то есть если вы например в современном комплексе подойдете вот так вот начнете долбить то там будет шататься на качество монолита потому что он реально большой и ребята дом построили в 2009 году. Все, что могло с ним произойти, уже произошло. И он с 2009 года не дал ни одной течи. В общем, это действительно как неограненный алмаз, который нужно ограничить. Коммерция здесь будет вообще, конечно, отличная, если первые этажи вот за место вот этих вот гаражей. Займут какие-нибудь ресторанчики, кафешки или еще что-то. Это на самом деле очень хорошая идея. Вот этот же забор можно просто напрочь открыть. Просто убрать вообще можно его. Согласен. Сути. Чтобы люди ехали, прям заезжали здесь парковку сделать или бассейн. Первые этажи рестораны, кафешки, а здесь люди отдыхают. Все согласились с идеей Пети, что можно отсюда просто убрать забор и сделать здесь центровое место на поляне. Мини-гастропорт. Да. Такой курсирующий туда. Нижний этаж, это просто идет место коммерции, тусовки, там баров, ресторанов. Верхние этажи жилые. Сюда бы народ просто тусить ходил. Новый собственник как раз бы на коммерции зарабатывал деньги. И плюс еще продал бы жилые. Ну это если продавать конкретно, но вообще же их можно и в аренду давай сдавать. Сюда. Можно в аренду сдавать. В Поляне просто нету так такового центра.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 небольшая вставка уже в домашних условиях и что основного я хотел в этом видео сказать что вы можете приобрести этот объект недвижимости либо использовать его самостоятельно для себя либо можете использовать его как гостиничный комплекс и сделать там действительно хорошую инфраструктуру с коммерцией и прям сделать местом притяжения на красной поляне либо вы можете его раздробить на апартаменты на жилые помещения и продать либо вы можете сделать из него гостевой дом то есть у вас четыре варианта как можно использовать этот объект недвижимости, место там действительно хорошее, поляна на расхват разбирается в аренду и хорошего сервиса там он как бы встречается, ну и конечно в перемешку с таким сервисом попроще поэтому господа, объект действительно интересен, нужно найти всего лишь сумму чтобы его купить, но я думаю что купить его можно действительно быстро потому что поляна еще раз востребована туда вливаются капиталы, туда едет народ и едет на длительные сроки такая мысль